На повестке дня хотелось бы осветить такую интересную тему в фарминг-симуляторе, как заготовка леса. Обычно заготовка леса помогает на самом раннем этапе развития в фарминг-симуляторе, если вы только-только начинаете, а, приобретаете какое-нибудь собственное поле, но оно еще не поспело, а вам нужны срочно денежки. Так вот, на вашем участке, скорее всего, окажется парочка или больше деревьев, которые можно продать, если кто еще не знал. А вот как это делать, ребятки, я вам сейчас и продемонстрирую. Ну, а перед началом видео, как обычно, маленькая просьба, поставь лайкос под видос, если тебе, конечно же, не Трудно, для тебя это совершенно ничего не стоит, а для братишки скрича это офигеть какая поддержка. А я взамен буду радовать тебя все новым и годным контентом по твоим любимым играм. Ну и собственно переходим к заготовке леса и, про, и его продажи. Для того, чтобы, ребятки, нам начинать э, валить лес, э, для этого не нужно слишком сильно много растрачиваться на какую-нибудь дополнительную ап аппаратуру и дополнительно оборудование. Нам всего лишь, ребятки, необходимо будет взять э, бензопилу, которая стоит в магазине не так дорого заходим в магазин и выбираем ребятки вот эту категорию цепные пилы это самый первый и базовый вариант для заготовки леса но на самом деле пригодится любая пила она будет одинаково полезна возьмем самую первую штиль и попробуем, попилим именно а, ей. Взяв пилу, а, она у нас оказывается в и нашем инвентаре. Да, ребятки, инвентарь тоже есть в фарминг-симуляторе. Маломальский, но он есть и на клавишу 1. А по умолчанию наша пила с вами активируется. Также повторным нажатием на клавишу 1 она у нас убирается. Ну и что ж, приступим, ребятки, к рубке наших деревьев. Что-то у нас тут все заросло. Я вижу, что очень много деревьев. И вот эта вот площадь, которая сейчас зарощена деревьями, она бы мне пригодилась для гораздо других каких-то своих целей. Для того, чтобы спилить нам дерево, необходимо просто достать пилу, навестись на это дерево и дождаться, пока у нас появится вот такой вот кружочек, который говорит о том, что это дерево можно а, пилить. Давайте мы немножечко сейчас а, присядем и спилим это дерево как можно ниже под самый корешок. А, к присев мы немножко меняем угол а, обзора нашего, и мы можем чуть не под корень свалить наше дерево. И очень важно, ребят, когда вы пили пилите лес, учитывать, что а, в какую сторону идет направление лезвия вашего, вашей пилы. Например, если мы сейчас будем пилить слева, лезвие пойдет направо, чтобы а, подрезать наше дерево. Соответственно, в ту сторону дерево, ребятки, и упадет. Да, так, ровно так работает физика -фарминг в фарминг-симуляторе 19. -м. Независимо от того, под каким оно указано под каким склоном, где больше веток, с какой стороны ветер куда дует, это, ребятки, не учитывается. Здесь учитывается только, в какую сторону мы пилим. Если мы запилим... Давайте, ребят, я вам продемонстрирую. Первое дерево. Вот мы сейчас пилим слева направо, смотрите. Сейчас, сейчас, друзья, еще немножечко пошла-пошла жара, и вот мы видим, дерево у нас падает, ребятки, вправо. Вот таким образом мы свалили это дерево. Именно в правую сторону Если же мы, ребятки, сейчас а, будем пилить в другую сторону Давайте-ка попробуем Какое-нибудь другое дерево выберем Вот, например, вот это небольшое, да, вот эта сосеночка Сейчас мы ее тоже повалим, а, да, присаживаемся И сейчас пилим, ребятки, справа налево И что у нас произойдет, глядите Валя, друзья, дерево падает в левую сторону, то есть, как я вам и говорил, здесь физика работает таким образом, и если вам очень нужно будет, чтобы дерево куда-то упало туда, куда вам нужно, то именно используйте эту технику, да, то есть в ту сторону, в которую э, мы пилим, то есть, например, справа налево, Топ дерево падает налево. Если слева направо, то дерево падает а, в правую сторону. И тогда вы точно будете ложить все ваши деревья, куда вам нужно. И вам не придется лишний раз а, прибегать к какой-то дополнительной технике, чтобы, я не знаю, переместить в нужное место. Да, используйте этот, а, используйте этот прием, и у вас все получится. Ну и спилив дерево, нам нужно будет его подготовить, э, так сказать, к продаже, чтобы его, за него нам дали максимальную э, стоимость. Да, и Чтобы у нас дерево э, максимально оценили, нам необходимо очистить как минимум его ствол от веток, и тогда мы продадим э, древесину гораздо дороже. Кстати, ветки потом можно переработать в щепу и тоже получить от этого какой-то небольшой э, профиль. А для того, чтобы очистить дерево, также берем нашу родную дружбу, или что у нас тут или у нас тут стиль штиль на данный момент и начинаем вот такими движениями очищать просто напросто наводитесь на тот или иной сучок который видите на дереве просто жмякайте на нему левой кнопкой мыши и у нас а, дерево очищается от всех сучков, как видите. Вот так вот просто и легко мы очистили одно дерево и таким же образом мы очищаем второе дерево, да. Древесину необходимо стараться выбирать поровнее, и чем ровнее ствол нашего дерева, тем дороже у нас его купит. Но это, ребятки, правило действует не всегда. В зависимости, ребятки, еще есть от того, что какое дерево мы продаем. Например, вот это дерево, запоминайте текстурку, оно у нас немножко Дешевле идет, но оно очень Очень а, ровное А вот эти вот сосны, насколько я помню да, Они а, вырастают гораздо толще И стоимость за них предлагают Самую выгодную, насколько мне Известно, потому что они и ровные И плотность древесины здесь а, нормальная Вот эти деревья, скорее всего а, По меньшей цене идут из-за того, что Здесь плотность древесины чуть меньше, чем в сосне А поэтому они торгуются Гораздо а, дешевле, ровно за тот же а, К примеру, метраж Например, если мы здесь 5 метров отмерим и 5 метров сосны, то сосна у нас будет гораздо дороже, друзья, да-да-да. То есть, используйте эти советы, и вы будете максимально эффективно выращивать деревья и продавать их. Ну, а про выращивание мы поговорим а, чуть позже, а может быть даже и в следующей серии. Зритель, хотел ли бы ты увидеть гайд по выращиванию деревьев и как это правильно делать? Напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Я непременно учту и, возможно, в следующем видео я уже запилю гайд. После того, как мы свалили дерево, его необходимо распилить на какие-нибудь а, равноценные части. А, и это, на самом деле, не так-то просто сделать. А для этого нужно немножко попрактиковаться. Возможно, даже потребуется какой-нибудь мод, чтобы помогать нам а, пилить ровной длины части. На ровной части, чтобы делить это дерево. А это, ребятки, очень а, важно при продаже. Так, ну что ж, давайте попробуем а, тогда пока без читов, без, без модов, без всяких. Просто достаем пилу и пробуем, ребятки, на, на глаз. Можно даже взять какую-нибудь мерную а, палку. Можно потоньше взять дерево. Например, вот это вот дерево мы берем. Оно достаточно у нас длинное и так, мы его попробуем сейчас взять. Ага, даже оно у нас берется, друзья. Да, вот это маленькое дерево мы можем использовать. Если мы, ребятки, без читов, а, лайфхак, значит, можно взять какое-нибудь дерево потоньше. И просто вот так вот каждый раз прикладывая, а, мы будем пилить равнозначные доли. То есть вот таким вот макаром, да, раз и два. И вот здесь у нас будет а, такая длина. И здесь мы пилим по кончику этой древесины. Вот так вот. Так, одна, значит, часть. И давайте перенесем теперь дальше. Да, вот такая своеобразная линеечка. Здесь, естественно, мы краешек выправляем и пробуем пилить. А в основном ровным, а, ровными частями пилят для того, чтобы у нас все это потом можно было легко складировать в какой-нибудь прицеп. И у нас ничего нигде не выпирало и все помещалось. Да, вот таким вот макаром, друзья. А если вы играете без модов то можно распилить наше дерево на равные э, части. Берите на заметку, пользуйтесь с удовольствием, пишите, что вы думаете по этому э, поводу мне в комментах. Ну что ж, как мы видим, у нас получилось несколько частей. Раз, два три равноценные части от одного большого дерева и теперь встает вопрос как же их перемещать. Деревья у нас очень тяжелые и так просто руками мы к сожалению перемещать их не можем абсолютно. Поэтому нужно будет ребятки прибегнуть теперь уже к помощи техники, потому что мы так просто перенести деревья к сожалению не сможем. Если же рассматривать самый простой способ транспортировки леса, то нам понадобится абсолютно любой какой-нибудь дешевый бюджетный трактор, даже допустим вот этот фиат подойдет или же вальтра не знаю сами смотрите на свой вкус возьмем к примеру вальтру заходим значит оборудование для лесозаготовки находим здесь вот такое вот устройство это у нас значит специальный зажим которым можно зафиксировать дерево и его транспортировать куда угодно Итак, вот мы и на месте. Давайте попробуем зацепиться за ту древесину, которую мы здесь уже напилили. Вот мы взяли часть древесины и все, ребятки, можно ее транспортировать, куда а, будет необходимо. Естественно, можно приподнять, а, но мы видим, что у нас древесина очень тяжелая и все-таки нам надо было бы взять какой-нибудь трактор а, с утяжеленным а, передком, то есть с противовесом. Итак, повешали мы на наш трактор а, противовесы вот тут спереди 600 килограмм, и нам этого должно, наверное. А, Сейчас попробуем и с противовесом, как же у нас будет поддаваться нам эта наша древесина. Да, заготовка леса, ребятки, дело не совсем простое, и, но зато прибыльное. И практически на начальном этапе сразу, не дожидаясь там созревания полей и так далее, мы сможем зарабатывать уже свои денежки, работая именно на, на себя, а не на дядю. Так, ну что ж, давайте-ка возьмем снова это бревно. Аккуратненько к нему сейчас подъедем задом, секундочку, сейчас, ребятки, все получится. Также выставляем стрелу, у нас необходимо, чтобы длина была побольше. Вот так и захватываем это бревно нашим бревнохватом. Теперь наш трактор не перевешивает, всего лишь достаточно было противовеса на 600 килограмм. Таким образом мы значит взяли наше дерево и давайте его отвезем уже на продажу. Древесину обычно в таком вот в цельном виде принимают на лесопилках, на любой практически карте она имеется. Давайте посмотрим на этой карте, где она находится. Вот она у нас, лесопилочка, да, достаточно далеко от нас. А мы вот здесь вот в центре находимся. Да, нужно отвести ребятки, это все на лесопилку, именно вот а в эту область. Ну, на лесопилке там обычно есть область, по которой будет сразу понятно, куда нужно продавать. Но я вам сейчас все продемонстрирую. В процессе перемещения такой вот одной неполной части от, от целого дерева мы, ребятки, можем испытывать трудности при, при перевозке, если мы это все дело перевозим на а, легком тракторе. Поэтому будьте а, сразу бдительны и готовьтесь к тому, что нам предстоит нелегкий путь, далеко с опилки, даже если мы везем вот такую часть от целого дерева. Поэтому это я, ребятки, к тому, что если вы вдруг захотите вести целое дерево, то, скорее всего, ваш легкий трактор а, просто-напросто а, не вывезет огромный вес и вам будет еще гораздо сложнее, чем братишки с кречу. Сейчас. Ну что ж, вот мы и прибыли на лесопилку, нам нужно найти на ней а, вот такой вот значочек желтенький, да, вот мы его видим уже спереди, он у нас перед нашими глазами. И вот рядышком обычно где-то должна быть вот такая вот область, вот мы также ее видим, вот эта вот область, триггер выделен, да, вот такими вот полосатыми э, треугольничками, уголочками. На него, собственно говоря, заезжаем. И выходим из нашего а, трактора. Глушим технику, да, чтобы просто так он нас не, барах... не тарахтел и бензинчик наш не тратил. И, внимание, друзья, а, приехали мы, значит, на пункт продажи лесопилка. И для того, чтобы нам продать ту самую а, часть дерева, которую мы привезли, нам необходимо подойти вот к этой, к желтенькой к этому, к желтому, к желтому знаку и нажать на клавишу R, кто играет с клавиатурой. И все, ребятки, вуаля, 1413 евро мы заработали за одно только доставку этой части дерева до лесопилки. Этот способ заготовки, друзья, что я вам сейчас показал, является самым базовым и самым простым и самым дешевым. Ну а вот, чтобы конкретно заготавливать древесину, сейчас я вам покажу еще один способ при помощи немножечко другого оборудования. Погнали! Ну и давайте посмотрим, что это за оборудование такое. Находится оно у нас тоже в, в этой самой группе оборудования для лесозаготовки, что у нас в нашем магазинчике. И, ребятки, надо перейти вот сюда и посмотреть что у нас здесь есть это ребятки устройство под названием а, погрузчик который а, перевозит а, наши с вами бревна и умеет сразу же их а, грузить да с помощью такой штуковины мы сможем а, не по одной штучке возить а сразу же по несколько давайте его возьмем и посмотрим как же правильно как же эта машина эффективно ведет себя а, в рабочем состоянии сейчас посмотрим к тому же ее можно оснастить вот таким вот модулем для перевозки а, тюков, а, тем самым у нас она будет выполнять сразу же две а, функции. Но о тюках мы, естественно, поговорим немножечко попозже в следующем видосике, а сейчас у нас конкретно интересует тема дерева. Ну а вот этот прицеп у нас цепляется практически к любому трактору, даже к самому легкому и к самому простому. Который у нас даже, наверное, может быть не оснащен а противовесом, но лучше, ребятки, всегда, когда вы едете на лес изготовки, вы должны иметь при себе противовес спереди, иначе, когда мы нагрузим наш с вами вот это вот устройство, оно все равно будет давить на заднее прицепное, и передок, возможно, будет приподниматься. Что, естественно, будет потом в процессе мешать нам при перемещении Так, ну что ж, выдвигаемся на наш ключевой объект, где мы заготавливаем древесину И попытаемся а, перевести с помощью этого устройства а, Так, ну что ж, вот мы и приехали к тому месту, где мы заготавливали древесину а, Для того, чтобы а, использовать в деле этот прицепчик Нам необходимо поближе подъехать где-то вот так вот между а, Поставить его посередине а, Главное, чтобы он у нас везде доставал, а доставать он может конечно же не на бесконечное расстояние, а у него есть длина стрелы которую я вам сейчас продемонстрирую да, ставим вот так вот параллельно как-нибудь трактор естественно у нас здесь и для того, чтобы им пользоваться предлагаю его развернуть чтобы он никуда у нас не улетел Разворачиваться у нас довольно таки просто также выставляются вот эти вот фиксирующие лапы с помощью которых он у нас ни влево, ни вправо не упадет Ну, естественно, глушим трактор и постараемся на нем поработать а, Да, ребятки, вот для того, чтобы на нем поработать Можно вот так вот сесть за пульт управления У него здесь есть собственная кабинка такая мини Мы просто садимся за пульт управления И начинаем потихонечку а, управлять этим нашим а, погрузчиком Секундочку, сейчас посмотрим как, уж, как же у нас происходит управление Переключаемся на первый модуль И айдайте, ребятки, поехали грузить Все достаточно легко и просто, но опять-таки скажу, что к нему надо будет немножечко приноровиться и приспособиться, потому что техника достаточно многофункциональная и работать с ней не так уж и просто. Выдвигаем стрелу на определенное расстояние, она у нас может вот так вот отпускаться, да, еще надо немножечко выдвинуть подальше чтобы где-то посередине нам взять вот эти вот а, наши с вами а, бревнышки да вот таким вот образом мы берем значит подсыпаем так секундочку сразу же две штучки попробуем сейчас взять так ну что ж с этой штукой мы поработали я думаю чтобы у нас это все дело не разлетелось лучше это все закрепить как следует да ну и смотрите сами, то есть я здесь пилил а, на глаз а, а точнее не на глаз, а у меня было в виде линейки Вот эта вот палочка, да Вы же можете себе выбрать палочку поменьше Просто-напросто спилив а, Давайте я сейчас продемонстрирую Вы можете выбрать палочку поменьше да. Вот эта, кстати, палочка, ее можно было так не грузить Она, в принципе, легкая Ее можно а, грузить руками Вы можете, смотрите, как сделать а, Для того, чтобы сделать правильную мерку Если играете без модов Можете вот так вот ее положить здесь, да вот таким вот образом раз положили да к примеру видите примерно где начало нашего погрузчика где конец так раз отмерили и пилой вот здесь вот раз шандарахнули оп и у нас уже ребятки есть мерная палочка которой мы потом сможем отмерять наши другие так сказать части дерева чтобы можно было их как следует ровненько умещать в наш погрузчик поверьте слишком Сильно вы не удешевите вашу древесину, если она у вас будет ровненькая и аккуратненькая. Но даже вот такие вот дуры можно грузить сюда, и он увезет. В этом я вас точно уверяю. Так, ну что ж, давайте эту тоже штуку сюда грузим. А, в погрузчик. Так... Все, значит, мы погрузили. Легко можно закрепить все это из трактора, нажав на клавишу L, кто играет с клавиатурой. И все у нас, все закреплено, и теперь точно ничего не растеряется. И Везем нашу погруженную древесину на, тот же самый, на ту же самую лесопилку. Прошу обратить ваше внимание на то что когда мы транспортируем вот этот вот прицеп, независимо от того, насколько он загружен, нам транспортировать его гораздо легче, нежели мы тогда с вами корячили одно бревно. С одним бревном наш трактор как-то чувствовал себя неуверенно, его мотало в разные стороны и так далее. На вот этом же прицепе мы везем гораздо большее количество древесины, но при этом наш трактор на дороге чувствует себя уверенно и его ни в какую сторону не болтает. А это, ребятки, еще один из больших плюсов данного устройства. А, ну что ж, вот мы и добрались до лесопилки и делаем ровно ту же процедуру, которую делали с одним нашим а, бревном. Причем, ребятки, не обязательно, чтобы у вас было просто бревно, его сюда не обязательно в количестве а, просто бревна заталкивать. Достаточно, ребятки, любое Устройство, которое у вас на прицепе находится, сюда завести, вот в эту вот область, отмеченную уголками, вот этими а, полосатыми, да, желтыми полосатыми, и у нас автоматически все дерево, которое здесь находится в этой области и на любом, на любом прицепе будет продано, нажав мы вот на эту кнопочку а, рядышком, ребятки, встали. И 1553 евро мы а, получаем. Да, это чуть немножко больше, чем в прошлый раз. Но надо учитывать то, что мы а, до этого привезли самую толстую часть дерева. А за толщину дерева и длину дают а больше а денег чем оно толще и длиннее тем оно дороже стоит тема чем оно тоньше и короче тем оно естественно стоит дешевле это был еще один способ более продуктивной добычи и торговли лесом ну и давайте перейдем к еще одному самому продуктивному ребятки способу добычи и работы с лесом это у нас значит покупка специализированной техники то есть если мы до этого спокойно управлялись с трактором то для для глобальной разработки и занятия лесом нам потребуется специализированная техника которую можно найти в вот в этой вот вкладочке в лесотехнические машины что у нас здесь есть вот такой вот значит ман который будет позволять обвести погрузку древесины и ее перевозку быстрым образом. Дальше мы, ребятки, идем и смотрим. Вот эта машина для работы уже на неровной местности, и также для а, добычи леса. Ну и дальше, ребятки, идем. Дальше, так как говорится, по нарастающей. Это то же самое, только еще более усиленное. И так далее. Дальше, ребятки, нам потребуется техника, которая будет производить а, распил а, деревьев. Это вот такие вот, значит, специальные. Специальные штуковины, которые занимаются чисто распиливанием спиливанием деревьев и так далее. Начиная с самого маленького, который может пилить не самой большой толщины деревья, заканчивая самыми большими, которые могут пилить абсолютно любые деревья. Деревья, которые только попадутся у вас а, на пути Ну и принцип работы, ребятки, с этой техникой практически такой же, как с этим трактором Просто вам необходимо будет а, заниматься деревом гораздо больше И гораздо в больших объемах а, заготавливать и доставлять на сюда же, вот на лесопилку. Ну что ж, я надеюсь, что основные азы заготовки леса я вам рассказал, как это делается в фарминг-симуляторе 19-м. Если же я что-то упустил, пожалуйста, пишите мне об этом в комментариях. Если же что-то, ребятки, я не рассказал, также пишите в комментариях, я посмотрю и, возможно, в следующем видео я дополню и сделаю совершенно новый обзор на эту а, тему. Ну а гайд, по какой теме хотели бы вы мне предложить, пишите пожалуйста, также свои предложения в комментариях.